О, вы здесь? Здорово! Это шоу, о чем поется, здесь я разбираю тексты песен. Особенно те тексты, авторы которых сильно не заморачивались. И сегодня у нас на разборе песня Вани Дмитриенко «Ты Венера, я Юпитер». Ты Венера, я Юпитер. Давайте разберем. Но ну сначала, исполнителю 15 лет. Он учится еще в школе. Да ладно. Прикиньте, Ване 15 лет, он пишет уже такие хиты. Что он будет писать, когда ему 16 исполнится? Несколько фактов из его биографии. Он любит спать в носках и не любит помидоры. Нет. Я не знаю, зачем вам эта информация, но если вы хотите писать такие стихи, держите ноги в тепле и забейте новости. У меня есть разбор этой песни, но тем не менее у меня есть еще и несколько вопросов к этой песне. Давайте по тексту. Мазочка! Друг за другом ходим, как ты там в моем телефоне. Парень ходит за девушкой по пятам, она за ним, он спрашивает, ну че, как ты там в моем телефоне? Он дал ей свой телефон, и она такая, да, слушай, не подобрать пароли. Он такой, ну да, Ха -ха, попробуй разгадай мой графический ключ, плюс face ID, Ха -ха. Не подобрать пароли к своему сердцу, что ли? Вам не кажется, что что ли тут вообще не вписывается в строчку? Что ли это было придумано для рифмы? Пароли. Просто это словосочетание паразит, словно как будто, типа, как бы в моем сердце лампы как будто как бы в мое сердце влипло а как будто, типа, не подобрать пароли к моему сердцу, что ли. Охрененно тупая идея. Скажу спасибо городам. но ну, мы поняли эту отсылку. Спасибо Центру за это. Что не разделим нас? В 21 веке города разделяют? в моменту Есть поезда, есть автомобили, есть самолеты. Как города в 21 веке могут разделять? Москва и Питер разделили. Города разделяют. Сапсан объединяет. 4 часа и ты в Питере или в Москве. Даже если города разделяют, интернет объединяет. И может эту песню никогда ты не услышишь. Слышишь? вот очень странно песня сейчас занимает первое место в хит-параде индекс музыки apple music и просто был двух орать ты венера я, я, а она такая, я не слушаю не слушаю я не слушаю плов кушать но я вновь на нашей крыше Вновь на нашей кр... на вашей крыше? А, управляющая компания согласовала, да? Так вы, может, ее обслуживаете, типа сосульки счищаете? Я что-то ни разу не видел, чтобы 15-летние парни чистили крышу. Я видел, как они обчищают что-то, чистят, ничего не видел. А типа жильцы не против, да, платить капремон за вашу крышу? А если у них будет течу, соседи, они могут, типа, Вань, ну, ну ты че, давай разберись, ваша же крыша. Вспоминаю, как ты что тут вспоминать? Она как-то особенно дышит, что ли? Такой, блин, а как она через рот вдыхает, через нос выдыхает или наоборот? Так, а у нее нос заложен обычно или нет? Ваня, пойдем на нашу крышу, посидим, подышим. Тут мы доходим до припева Парень говорит девушке, ты Венера, я Юпитер Но вы когда-нибудь пробовали девушке сказать что-то утверждающее Чтобы она с вами не спорила Было у вас такое, что вы типа наденешь вот это платье Она такая, да-да-да-да, давай надену Обычно бывает так, типа ты Венера, я Юпитер Я Венера? Типа что-то венерическое, а ты себе выбрал нормально Юпитера, да? Ты все за нас решил, да? Ты не хочешь посовещаться? Может быть я хочу быть Юпитером, нет? И землей хочу быть Ты не мой спутник Венера милоская, ты однорукая что-то, без глаза какая-то Вообще, справедливо ли, что Ваня берет российские города, Москву и Питер, Россия это и другие города? Давай что-нибудь поинтереснее с песни придумаем, а, Ванек? Ты Самара, я челяба, я мужик, ты баба, запухнём не слабо, опять ты у соли, а я кизил, я к тебе Люди, помогите, ты же... Понятно, это отсылка к тому, что очень много людей переехало в Москву и Питер, и им пора уже обратно в регион, потому что тут уже невозможно дышать. Уходи! Понятно, к чему отсылка Это отсылка к свадебной традиции Когда невесту украли И жених такой поднимает фату Но ну, нет, ты не моя невеста, честно Ты парень какой-то Если ты не моя Давайте резюмируем. Песня, на самом деле, классная. Мне, если честно, очень понравилась. Не хотелось ее разбирать, потому что автор заморочился. Правда, текстом она не тупая. Она достаточно метафоричная. Тут куча метафор. Много разных отсылочек. 15 лет. 15 лет Вани, Это очень здорово. Я 15 лет в интернет по карточкам выходил. Удачи тебе, Ванек. Подписывайтесь на канал. У него, Кстати, он вообще, на самом деле, не популярный автор. У него там мало подписчиков, мало кто его знает. Но я думаю, что у тебя получится сделать то, что еще никому не удавалось. 15 лет. Здорово. Ты крутой чувак. Так, удачи тебе, успехов. Это было шоу «О чем поется» Антон Дровосеков. Слушайте классные песни, развивайте чувство вкуса. И напоследок несколько композиций с классными текстами. И подпишись там. И колокол, колокол. Ты венера, я ее Питер, плюс я Гриффин Питер.